В в отношении по статье двадцать точка двадцать девять Я хочу сразу заявить перед заседанием. Секундочку ваша личность, фамилия, имя, отчество. Я человек, гражданин Советского Союза. Евгений Владимирович Путин. Число, месяц, год вашего 2 рождения? 2 февраля 1974 года. Место рождения? Город Пермь. Где проживаете? Фишер, Фишерский район, деревня Лёг, дом 57. Образование ваше? Выше. Семейное положение? Жена. Дети несовершеннолетние имеются? Есть. Возраст? Год 3, 3, 6 лет. Двенадцать. Четверо людей? Пять. В январь Я говорю, мы ну, Место работы? Место работы а, в органах, возрожденных органов власти Советского Союза. Присаживайтесь. Останавливается вещество, Объявляется состав суда. Дело рассматривается судью Степанова. Присекреперировать две Вы <как> Выправят заявить отводы составу, составу суда. Не вся привлекаемая к административной ответственности. Отвод имеется. А если будем заявлять? Я предоставлю такую возможность. Хорошо, но видеосъемка я хотел бы, чтобы фиксировалось это дело. С какой целью? С какой целью? Для, для себя. И так как у нас гласные суды, гласное заседания, никаких десекретных тайнет, не является военным объектом. То есть для себя... Имея право... Разрешение, То есть... разрешение. Да. То есть все можно привести. Я говорю, отводы сюда имеются? Отводы, да. Для того, чтобы кого-то отвести, нужно сначала привести, а точнее ему доверить. Вы согласны с этим? Я вам вопрос задаю. Mm. Отводы мне, секретарю, имеются? Ну, вообще отводы имеются, да. Кому Но я же еще не знаю вашу личность, с вами лично незнаком, не знаю ваши побуждения, есть ли у вас совесть и так далее. Для начала мне нужно с вами познакомиться. Так, И давайте... тогда уже я могу либо Стой. отводить, если вам не будет... Здесь я идти... отвечаю на, на мои вопросы. Угу. Я вас спросил, отводы состава суда имеются. Не а, мне, секретарь, пожалуйста, это что лежит? Поставить. А работает, пожалуйста, уберите. Никто еще не разрешал снимать. В данных отношениях еще не разрешают. Можно я скажу? Вы меня слышите? Я слышу а, Вы не, право не, не имеете запрещать права. Я вам еще повторяю, камеру уберите. Я вас слышу, я вам отвечаю, что вы не имеете Уберите, пожалуйста, камеру. Вы чего-то боитесь? Вы боитесь каких-то компроматов? Не, не, трогайте, не, трогайте, не, трогайте. не трогайте, не трогайте. Это чужая собственность. Вы знаете об этом? Вам вы знаете сказал? об этом? Что это чужая собственность? Выключите? Наверное. Нет, не выключаю. Я вас выведу. Я тогда буду вынужден позвонить. Пожалуйста, вы не Я буду вынужден, вынужден в позвонить в МВД и в МВД вызвать наряд заранее. сюда. Пожалуйста. По поводу вас. Согласны? Согласен. Все, вызываю. Не, выжать, вы... не надо трогать. А, не, надо мы... трогать на собствен... не надо трогать. Не надо трогать. Мою собственность. Я еще раз повторяю. Выключите. Я наряд вызываю. Полицию. Сейчас просто мы делаем. Вы нам как это обосновывается вообще? Вы идете с Предупреждаю, разговаривать здесь запрещено. Вы не можете, можете народ запретить, народ запретить народ не не правильно? Слышите? Я слышу вас. И мы этот еще не разрешили. Но когда мы разрешим, тогда вы будете снимать. Процесс еще не начался? Процесс еще не начался, судебный процесс еще не начался? Вы меня слышите? Я замечание. Уберите... До судебного процесса я имею право снимать. Вы сами Значит, знаете этот закон. Не имеете права пока имею снимать. имею право... снимать. Имею право. Ваша я разрешите Устать я перерыв. я знаю. Устать по соблюдению установленного я в судах. я знаю. Не ну, все они прекрасно знают, а, что да, здесь происходит. Плоходатайся заебил, тут же идет поект от нас. До поэтап. судебного процесса я имею право снимать. читайте закон, пока, пока... я еще раз объясню. Мы да. сюда. Ему поэтому первым делом был задан все. вопрос. Давай, все, давайте я вам доведу. Значит, правила. Огнезация пропускного рублей мы пребываем в последнее время городских судов Пермского края. Не мое требование, требование есть. Нравится не нравится, кому не нравится, могут выходить. Я никого здесь не держу. Какие требования? Эффективной деятельности суда. Вот это первое. Вы начали что -то, что -то, помолчи, я подожди, подожди, твою мать, блядь. Твою мать, блядь. Твою мать, блядь. Пускай зачитаю. Бл Пускай ты читай". Зачем? Один говорит, остальные служат. Вот эффективность в том, что вы начинаете кучей говорить, это уже нет эффективности судов. Это первое. Приказ судов. вы заведомо делаете преступление, да? Нет. Почему преступление? Почему, Почему нет? Если ну, судья, не судья, да. судья совершает преступление, значит, вы пойдете на Подождите. совершение преступления? Подождите. То есть преступный приказ, он вот считается преступлением для того Подождите. человека, который его приказ. выполняет? Вы сейчас зачитали ваши а вы правила. Вы можете доказать это, Подождите. что это преступление? Нет, То есть нам заведомо слушать идеологию да, да. человека, которого да, мол, мы даже чудо. не удостоверились в его личности, да? Нас всех знают, а мы ничего не знаем. И принять да, его мы идеологию. Давай, давайте давайте. Закончили. Я, я буду это все заявлять, да. хорошо? Я же вам сказал, не включайте камеру. Ну, вы да. вот сейчас нарываетесь на грубость я сейчас прерву процесс, прерву процесс. Вы называете на Но? Нет, я вас выведу отсюда, разбираться будем там, в коридоре. Могу. Выключите я камеру. Аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, Крышка аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, Стола уберите, пожалуйста. аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, в аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, аудио, Посмотрев судебное состояние, выделяя дело действительного права нарушений, статью 2029 графа в отношении года рождения. А можно погромче микрофон? Тишина. Ну как, мы ничего не слышим. Что вы там говорите? Сами им, а не осознанно персональные а данные, получить оценку. Мы еще для, <клыш> доказательств еще не внедряемся. Мы еще даже не огласили постановление обсуждения дела о правонарушения. В суду будет дана оценка, по всем доказательствам совокупности. Я говорю, по всем доказательствам, по всем документам дела, которые будут отнесены, будет дана оценка. Мы еще не приступили к этой стадии. Это важно. я у вас. Спрашиваю. Вы попросили, когда тайство ознакомиться с материалами дела? Да. Да. Я спрашиваю, сколько нужно времени? Давай у меня, пожалуйста. Три дня. Сидай, все пока. До завтрашнего дня хватит? Нет, не успеем. Будем у знакомиться? Три дня. Три дня. Три дня, до да с какой целью? Если фильм записан... И я, я понимаю. Мы с экспертами... Нет, с экспертами, нет, с экспертами час. мы... Час, час 20, 20. Здесь я не Нам нет. надо Сейчас посоветоваться с экспертами. Жена, жена с детьми. У меня нет времени, если честно. Мне надо выкраивать. А мне нужно где-то искать деньги, чтобы доехать до соратников, у них посмотреть. И, наконец, Тишина. Можно, я, можно я скажу? Вам да, нельзя вот. говорить, вы, еще раз повторяю ну, так... вы в судебном заседании слушаете. Так, вы, значит, желаете снять копии да. документов, то есть материалов данного административного дела, дать вам время ознакомиться и представить ваши, ну, не знаю, доказательства, заключения, еще что-то, так? Правильно вас понимаю Или что-то неправильно? Все правильно. У меня нет видео, просто. А, документы есть. Еще раз поясню, что вы вправе знакомиться с материалами данного дела. Снимать с них копии. Понятно? Угу. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, снимайте копии, смотрите. Теометронный носители. Okay. Копии вам uh, этого фильма будут представлены. Можно мне согласовать? Все, понял? Суб -суб да, я понял. Потому, что... Мы ваше ходатайство разрешили. Угу. Судебное заседание вкладывает. Платите. Передадите. Значит, Хадая, прошу отложить судебное заседание на 15 дней, так как мне придется привлечь экспертов для определения является материал экстремистским или нет. Подпись. Вот дата принятия номер 950. Евгений Владимирович, я с вами разговариваю все-таки. Выезжаем отсюда. Я, это говорю, это, это моя территория, это я? Вот, мы приехали по месту нахождения Выезжаем должника. Выезжаем с какого должника? Вы являетесь у нас, сейчас посмотрим. Я, я сам должен стать? Стоять, дай я, прочитаю. я прочитаю вам. А вы документы предъявите Сначала. У тебя фальшивые документы. Ничего подобного. Понял? Фашист. Смотри, символика вот, какая, вот, фашистская. Вот. По Фа этой символике мы с вами не разбираться будем сейчас в суде. Фашистская символика. Побирайтесь, давайте. Я никуда не поеду, понятно? Протокол будем составлять. Будем составлять Д протокол. Документы свои, полномочия. Я вам предъявил. Я полномочия говорю. Я вам предъявил. Теперь вы свои это фильки грамота, понятно? Какие вам нужны документы? Это фильки грамота. Ну-ка нормально, покажи. Не ну-кай! Ну-ка нормально покажи, достойно хоть. ты у меня на территории находишься Иди себя хоть достойно, вынеси сначала свои документы Какие документы, ты, Какие не фашист, ты понял? Какие у тебя есть документы? Ты фашист, ты а с фашисткой и с васикой, понятно? А ты кто у нас? Членок Я... что ли? Я гражданин СССР. ты меня оскорбляешь что ли? Я тебе ты меня оскорбил. оскорбил на моей территории? Чем эти? Ты меня... уберите пожалуйста. Ты меня оскорбил на моей территории, ты что оборзел что ли совсем? Давай доставай Какого? Чего доставай? Сейчас будем вас собирать в суд, тихонечко. Ручки. Шейхунурова, документы где? Какие вам от нее нужны документы? Полномочия, я запрашивал, где документы? Документы? Вот. Это Филькина грамота, печати нету. Это не печать, это дерьмо какое-то. Понятно? Где по ГОСТу печать? Не надо печать? 51 Где документы, говорю? У тебя где не документы? Надо, я вам показал документы. Плохо показал. Показывай нормально. Достаточно этого. Нормально. вы предъявите свои документы. Я тебе ничего на не обязан. Я фашисту ничего не обязан. Тем более. Понял? Съемку вести без моего согласия. Имеете право? Ты кто такой? Имею право я у себя на территории нахожусь. А я представитель власти. Какой ты, по приводу, по принудительному приводу. Кто тебе власть еще? показал? Кто тебе передал власть? Показывать документы. Где ты работаешь? Фашистская СС написано. Это СС. Фашистская. ССП это вообще-то написано. Фашистская СС. Не надо полиции понять. Все это утрировать. Выезжаем с территории бегом. Собирайтесь по приводу сейчас Выезжаем с территории по, какому, по приводу? приводу. Где твои полномочия вообще? Кто тебе народ, когда передал твои полномочия? Все, собирайтесь. А? Что собирайся. Берите документы, Никакие с собой, документы. В суд. Какой суд. В суде суд? будете свое как право суд? отстаивать. Какой суд? Какой есть? Никакого суда нету. Документов нету. Мы запросили документы. Никто не предъявил нам документы. Так, есть еще взрослый дома? Я ничего тебе не обязан говорить. Понятно? Я говорю, я есть сейчас... еще взрослые. У меня он, собака ходит. Пускай ходит. Выезжаем с территории. Пускай ходит собака. Выезжаем в территорию. Вы запугиваете? Я Хотите не запугиваю. Я... я предупреждаю. Я предупреждаю, собаку я не контролирую, понятно? Выезжаем. Пока я вижу, спокойная собака. Выезжаем с территории. Я говорю, я никуда без вас отсюда не уеду. Выезжаем с территории. Я говорю, отсюда Товарищ я никуда фашист. не выеду. У Если вы хотите меня оскорбить... Да фаши. ты фашист, потому что фаши носишь. Я говорю, ваша фация. Вы сначала это обандуйте. Ты, меня оскорбил. В ты суде. меня оскорбил. В каком суде суда нету? Документов мне никто не предоставил. Извините Который меня? Который суд? Вы лично подавали. Кажется, это свастика фашистская. Какой суд? А я откуда знаю? Вы это... подавали документы. В какой суд я тебя спрашиваю? Кишерский пойдем. К кому? Степанову. К Степанову. Вопрос какой? Дай прочитаю. Читайте из про... моих рук. Читайте из Печпи. моих Печпи. рук. Это подделка печать не говорю. Да я не буду рвать, прочитаю. да Вот тогда вот так читать. Поэтому дело, наверное, это есть или как?